Для тех, кому это интересно, это туалет-робот для кошек. С недавних пор у два котенка. Все бы ничего, радости, позитива очень много, но я задумался о том, как справляться с кошачьим туалетом. Нужно было два раза в день убирать туалет, а после ночи, или если вдруг не успевала один однажды убрать, то было очень жалко котят, им приходилось ходить в нечистый туалет. Среди комочков выбирать место, где можно было сходить еще раз. Надо было что-то делать. Я купила кошачий робот-туалет, который сам убирает все отходы жизнедеятельности котят. И я совершенно свободна. Было очень интересно, как воспринять котят свой новый туалет. Но все прошло идеально. В первую же ночь котята не захотели больше использовать свой старый туалет, а сходили в новый и робот сам убрал все идеально. Ну вот он пришел по почте. Я его распаковываю. Кошки, конечно, очень интересно, как он выглядит, как пахнет, все это новое. Это выдвинут ящик, в который будут падать отходы. Жизнедеятельности котят. Надо взять песок, который комкует. Делает комочки из остатков, из всего ненужного. Засыпаем песок. Вот такие кнопочки. Включатель, цикл, empty и reset. Чтобы дать новый старт. Нажимаем на кнопку включения. Первый раз робот просили песок. В эту дырку падают все отходы, ненужности. Но сейчас песок у меня чистый, этого пока нет, но сам принцип работы. Потом песок просеивается еще раз в обратную сторону, и робот становится в свое идеальное положение ровненько. Пробуем запустить первого котенка. Здесь стоит на ускоренной перемотке, чтобы было не очень долго смотреть не очень длинное видео. Котенок все осматривал, принюхивался, просматривал, но все же сходил в туалет. Нужно не забыть насыпать старого песочка совсем немного к новому песку, чтобы кошке было легче ориентироваться на свои запахи. Это второй котенок. Ему уже легче. Там уже есть запахи первой кошки. Вот они вдвоем побывали внутри. Все очень интересно. Сделали свои дела. И пошли рассматривать робот с наружной стороны. Кнопочки, которые горят там, где включение робота, они меняют свой цвет. Если котята уже сходили, кнопочки красного цвета. Если котята сходили и туалет убран, светится голубая кнопочка или синего цвета. Когда робот убирает отходы, включается средняя кнопочка оранжевого цвета, вот это. В ночное время включается индикатор света. Робот светится нежно-голубым сиянием. Это чтобы не наткнуться на него ночью и очень даже красиво получается с подсветкой. Робот сам убирает в туалет после того, как котенок сходил в него. Можно наставить минуты 3, 7 и 15. После этого интервала начинается работа робота. Ночью прекращается на 8 часов. В 8 часов робот не включается, но всегда можно, если нужно, дополнительно нажать на кнопку. Туалет очистится. Так работает туалет в ночное время. На видео звук очень громкий. На самом деле это не так громко. Когда туалет очистился, кнопочка сама переходит на синий цвет. Это означает, что туалет готов для следующего похода в него. А это отходы жизнедеятельности через 2-3 дня с двумя котятами. Все собралось в нижний лоток, и его нужно было просто освободить. Убирается мешок, который больше не нужен. место кладете новый мешок. Ну вот и все. Когда вы замените мешок, новый можно на неделю забыть о том, что нужно убирать кошачий туалет, если у вас один котенок или кошка. Но если два котенка, желательно каждые 2-3 дня поменять мешок, и тогда все будет очень чисто и не будет никакого запаха. Ну вот, в принципе, и все. Если вам было интересно, ставьте, пожалуйста, лайк. Если есть вопросы, задавайте их в комментариях, я отвечу. Подписывайтесь на мой канал, будет очень интересно. Мы только начали. Спасибо за просмотр.